приветствую вас дорогие друзья с вами Алла Вишневецкая и это гороскоп для знаков овен лев и стрелец на февраль 2022 года напоминаю что с недавних пор на моем канале гороскопы выходят в обновленном формате по стихиям но при этом мы как и раньше рассматриваем Подробный прогноз для каждого знака зодиака. Поэтому, чтобы найти быстро свой знак, вы можете воспользоваться таймингом под этим видео. В описании он находится. А также напоминаю, что гороскопы или любые другие видео на моем канале вы можете смотреть по своему солнечному знаку, либо по знаку асцендента. Овны, начнем с вас! февраль это прекрасный месяц это месяц когда есть возможность реализовать свои амбиции и это месяц уверенных и последовательных действий три личные планеты меркурий венера и марс в первой половине месяца находятся в знаке козерог и это будет давать вам целеустремленность желание достигать поставленной цели, добиваться результата, поскольку козерог находится в вашем десятом секторе, который отвечает за высшую цель. Поэтому будьте уверены, что в приоритетной для себя сфере жизни вы сможете добиться очень хороших результатов в феврале месяце. К тому же Марс является управителем вашего знака, очень сильный в козероге, и этот период продлится по 6 марта, это время, когда вы сможете обрести фундамент, уверенность в чем-то, когда появится опора в вашей жизни, и в первую очередь вы станете уверенными в себе. И вы будете вот абсолютно точно знать что вам нужно делать для того чтобы добиться результата 1 числа будет новолуние в водолее и оно произойдет в соединении с сатурном это новолуние будет в вашем одиннадцатом секторе который отвечает за друзей коллективы ваших единомышленников а также планы на будущее и сатурн находясь в соединении с этим новолунием будет давать серьезный подход к тем начинаниям которые возникают в этот период прежде чем начать что-то в феврале вам нужно составить план подготовиться вам нужно знать для чего вы это делаете к тому же это новолуние будет давать вам вот возможность посмотреть на ваше окружение под определенным углом Насколько тот или иной человек надежный, насколько этим людям можно доверять. Это прекрасное время для того, чтобы опереться на свою команду, если она у вас есть, или задуматься над тем, что команда вам нужна. В целом это также и серьезные, серьезные отношение к будущему. То есть вы сейчас э, планируете что-то долгосрочное. Февраль это очень хороший месяц для того, чтобы начинать те дела, которые принесут плоды не только вот даже в этом году, но и эта тема, которая будет работать на вас в последующие периоды вашей жизни. Но помните, что Меркурий до 4 февраля будет ретроградным, поэтому все-таки начало месяца это больше время которые вы можете использовать для составления плана, для того, чтобы определиться вот окончательно с тем, что вы будете делать и как вы это будете делать. А вот после 4 числа все, абсолютно все вот планеты движутся вперед. И это то уникальное время, когда очень хорошо давать жизнь, давать старт новым делам. С 6 по 14 число. Меркурий, разгоняясь после ретроградного движения, будет находиться в соединении с Плутоном в вашем десятом доме. Это может дать большую концентрацию внимания на теме общения, это может дать обсуждение финансовых вопросов, это может дать необходимость делать выплаты в разных направлениях, то есть это такой большой финансовый акцент. Но также это период, когда вам нужно будет проявить, проявить себя в роли управленца, раздавать задачи. И для этого вы в первую очередь сами должны понимать, чего вы хотите, для того, чтобы окружающие вам в этом помогали. Кстати, с начала месяца по 8 число Марс будет в благоприятных аспектах к Юпитеру и Урану. Это даст, во-первых, масштаб вашим действиям, вашей личности. Это даст вот ощущение, что вы все можете, что вам под силу любая задача. Это может дать резкий прорыв в делах. Если особенно был застой в каком-то вопросе, вы трудились, работали, старались, испробовали все варианты, но ничего не работает, вот как раз эти аспекты, они могут дать разблокировку этим э, сферам вашей жизни. Особенно идет влияние на сферу карьеры, а также на финансовую сферу. Поэтому начало месяца действительно может внести в вашу жизнь большое количество положительных изменений. Кстати, в феврале 12 числа будет точный аспект. Плутон будет с узлами в гармоничном соотношении, и это даст тоже большую удачу в решении финансовых вопросов. Это даст возможность повлиять на какие-то события, которые для вас являются важными. И особенно это положительно отразится на финансовой сфере. Вблизи 12 числа могут быть интересные предложения. Вот не упускайте их. Это действительно то, что даст возможность заработать. 14 числа Меркурий переходит в Водолей и будет находиться в этом знаке по 10 число. В начале своего прохождения по Водолею он будет проходить те же градусы, в которых был ранее, поэтому это может давать вот ощущение, что вы уже знаете, как поступить в этой ситуации, что вы уже определились, и поскольку Водолей в одиннадцатом доме, то это может сопровождаться вот такой реализацией всех планов, особенно вот если вы чем-то перед Новым годом еще занимались, вот это может давать свои плоды и результаты в этот период. К тому же это очень благоприятное время для встреч с друзьями, для того, чтобы участвовать в разного рода онлайн-мероприятиях, для того, чтобы посещать интересные мероприятия вживую. Это хороший период для... Того, чтобы, в принципе, взаимодействовать с друзьями, с коллективом это время, когда сложно вот ощущать одиночество, у вас так или иначе, будет возможность находиться в среде, в благоприятной в среде единомышленников. 16 числа будет полнолуние во Льве в вашем пятом доме. Это, кстати, очень позитивное полнолуние, поскольку лев это такой жизнеутверждающий знак и тем более полнолуние происходит в вашем пятом доме это может дать возможность съездить на отдых по-настоящему вот насладиться чем-то в вашей жизни это может быть время проведенное с детьми это может быть новое знакомство в целом можем говорить о том, что действительно для многих овнов февраль станет в положительном смысле кульминационным в плане отношений. То есть это период развития в отношениях, поскольку полнолуние так или иначе дает результат, оно подталкивает к действиям, оно показывает нам, на что нужно обратить внимание. И безусловно это может дать многим возможность во второй половине месяца найти время для отдыха, а также провести вот какие-то дни с удовольствием, делать что-то для себя, то, что приносит вам радость. Тем более, что как раз в день полнолуния будет соединение Венеры и Марса в вашем десятом доме. Но, кстати, соединение Венеры и Марса будет ощущаться с 5 по 20 число, то есть фактически весь месяц. Вот и это соединение тоже делает акцент на личной жизни, личных отношениях, также на теме удовольствий, отдыха, занятия тем, что приносит вам радость. Это работа в кайф. К тому же соединение Венеры и Марса в вашем десятом доме это предполагает, скажем так, такие несложные и целенаправленные действия которые будут приносить очень хороший результат. Поэтому, ну скажем так, в феврале вы на коне, вы ощущаете, будто бы все идет так, как должно идти. И определенно, если ранее были вложены силы в какое-то направление, то это будет давать свои результаты. С 10 по 18 число будет действовать еще один интересный аспект, это секстиль между Юпитером и Ураном. Этот аспект затрагивает вашу сферу финансов, и это может дать очень резкий, неожиданный рост финансовый, когда что-то начинает резко приносить прибыль. Это может быть ситуация, когда вот вам просто... И дела идут в руку, да, когда вы что-то делаете, даже не рассчитывали на то, что это может настолько выстрелить, но так происходит, так как обычно аспекты от Юпитера дают удачу, аспекты Курану дают спонтанность, неожиданность, и поэтому аспект исключительно благоприятный и он сработает, скорее всего, в том направлении, на которое вы даже не рассчитывали. С 22 по 25 число Венера и Марс будут в аспекте к Нептуну. Это хорошее время в эмоциональном плане. Это период, когда действительно стоит отдохнуть, отвлечься, развеяться, сходить в кино, сходить на свидание, независимо от возраста. В целом, скажем так, этот аспект будет... Будто бы определенной кульминации месяца, когда есть ощущение довольства собой и спокойствия. Единственный момент, что 25 числа будет квадратура Меркурия и Урана. Поэтому именно на этот день не стоит планировать поездки. И это касается как поездок на дальние расстояния, так и поездок куда-то недалеко. Но в целом месяц очень положительный. Я желаю вам прекрасного февраля. Будем с вами на связи. Всем пока-пока. Львы, приступаем к вашему прогнозу. В первую очередь хочу сказать, что в феврале месяца три личные планеты будут находиться в знаке Козерог. Это ваш сектор работы и здоровья. Особенно интенсивно это будет ощущаться в первой половине месяца. А к тому же, меркурий 4 числа разворачивается тоже в вашем шестом секторе работы и здоровья и это с одной стороны создаст очень такой большой акцент на решении таких рутинных вопросов это может дать ощущение загруженности будто бы очень много дел и все нужно прям по списку последовательно выполнять но с другой стороны плюс в том что все планеты будут уже после разворота меркурия идти в прямом движении, и это даст динамику развития тех процессов, начало которых было положено еще в конце 2021 года. Поэтому февраль, безусловно, даст вам ощущение результата, что вы трудитесь не зря. Но может быть и такой эффект, когда из-за этого будет еще больше работы появляться, но в целом, опять-таки, за счет соединения Венеры и Марса Наверное, вы будете, скажем так, наслаждаться тем, что у вас много работы, и то, чем вы будете заниматься, действительно будет приносить вам и радость, и хороший доход. За счет того, что сильный Марс будет в шестом доме, это хороший период для решения любых вопросов, связанных со здоровьем, для того, чтобы проводить диагностику организма, а также решать те вопросы, которые могли давать о себе знать в конце года, а также в январе месяце. Поэтому если вдруг ощущаете, что есть необходимость на что-то обратить внимание, то обязательно посетите врача. 1 числа будет Новолуние в Водолее, в вашем седьмом секторе людей, с которыми мы взаимодействуем, а также этот сектор отвечает за брак. И интересно что это новолуние будет соединение с сатурном поэтому февраль это для вас месяц прочных отношений прочных связей проверенных временем и вы можете делать ставку на сотрудничество взаимодействие с теми людьми кого вы уже хорошо знаете либо кого вам порекомендовал авторитетный человек и это даже какое-то как предупреждение, что не стоит связываться с людьми, которым вы не доверяете. Стоит, прежде чем приступать к сотрудничеству, проверить этого человека, насколько он компетентен и насколько он серьезно относится к этому делу. В целом, это новолуние даст возможность вам ощутить фундамент своей жизни за счет поддержки какого-то человека. Это ощущение, будто бы вот вам есть на кого рассчитывать, есть у кого спросить, если возникает совет, либо, скажем так, даже поручить какое-то важное дело, так как вы доверяете этому человеку. С 6 по 14 число будет соединение Меркурия и Плутона в вашем секторе работы и здоровья. Это даст серьезный акцент на дела, рутину. Это может дать ощущение огромного количества задач, которые нужно решить. Это может дать финансовые траты на решение каких-то вопросов. В целом, данное соединение даст вам возможность ощутить влияние свое в работе. Это период, когда вы можете вот загореться очень сильным желанием какой-то вопрос решить и Важно, конечно, все очень хорошо планировать и особенно этот период будет приносить результат тем людям, которые ранее, начиная с декабря, активно трудились над решением какого-то вопроса. С начала месяца и по восьмое число Марс будет находиться в прекрасных аспектах с Юпитером и Ураном. И это даст возможность в том числе решить вопросы, опять-таки, рабочего характера, вопросы финансового характера. Это период, когда важно проявлять инициативу, когда важно действовать, важно выражать свое несогласие, если вдруг вам что-то не нравится. То есть шестой дом, он часто, с одной стороны, будто бы в подчиненное положение ставит человека, но с другой стороны, планеты говорят о том, что даже находясь в таком положении, вы все равно можете очень сильно влиять на ситуацию и не нужно об этом забывать. 12 числа Плутон будет в аспекте к лунным узлам. Это хороший период для того, чтобы урегулировать финансовую сторону вопроса. Это хороший месяц для того, чтобы рассчитаться с долгами, выплатить ипотеку или закрыть кредит. Но в то же время не рекомендую давать деньги в долг. 14 числа Меркурий переходит в Водолей и будет в нем находиться по 10 марта. Водолей это ваш седьмой сектор, партнерства и взаимодействия с людьми. Поэтому вторая половина месяца очень подходит для вашего продвижения, для рекламы, для такой публичной деятельности, для того, чтобы больше общаться, взаимодействовать с людьми, выходить в свет. До этого Меркурий полгода находился в вашей нижней полусфере, и таким образом ваши действия могли не давать, скажем так, масштаба и должного развития. И сейчас наступает тот период, когда вы можете намного легче выделиться в обществе, когда вам легче привлечь к себе внимание. Ну и плюс это... Хороший транзит для личной жизни Меркурий в секторе брака дает возможность найти общий язык С теми людьми, которые являются для вас важными 16 числа будет полнолуние в вашем знаке И это очень хорошее событие, которое даст вам возможность получить важный результат Этот результат может касаться ваших личных действий, инициативы Например, вашего внешнего вида. Вам нравится, как вы похудели, или вам нравятся результаты тренировок. Тем более, что вот это соединение Венеры и Марса, которое будет особенно интенсивно ощущаться в период с 5 по 20 февраля в 6 доме, это может давать желание тренироваться, заниматься своим телом, питанием, становиться более красивым человеком благодаря заботе о своем здоровье и вот э, это полнолуние во льве она может акцентировать внимание вашей внешности вашего отношения к себе и это может либо дать желание работать над собой либо это может просто показать результаты вашей работы если вы начали это делать раньше к тому же это полнолуние затронет также тему взаимоотношений с окружающими вас людьми и это тоже своего рода кульминация, вы будете очень ярко ощущать, если в каких-то отношениях слишком много давали, ничего не получая взамен. Вы захотите этот момент уравновесить. С 10 по 18 число будет очень яркий, интересный аспект между Юпитером и Ураном. Это благоприятный период для финансового роста, развития. Это хорошее время для покупок, причем аспект Курана может давать очень спонтанные решения, спонтанные покупки, хоть и крупные, либо это может дать вот предложение. Да? То есть вы давно планировали что-то приобрести, но не было э, предложения подходящего, и вот по данному аспекту такое предложение может появиться. Для некоторых из вас этот аспект может стать шансом изменить жизнь. Опять-таки, если какая-то тема вызывала стресс, дискомфорт, и вы давно хотели преобразовать эту сферу в вашей жизни, то по данному аспекту может быть, скажем так, как раз тот шанс, когда получится ставить этот фактор позади. С 22 по 25 число Нептун будет аспектирован Венерой и Марсом. Этот период нельзя назвать очень динамичным и супер благоприятным в рабочем плане, если только вы не человек творческой профессии. Если, например, ваша деятельность связана с рисованием или с фото-видеосъемкой, то это будет очень благоприятное время для вас. В противном случае этот период может дать немножко такую лень желание снизить темпы активности но в целом этот аспект неплохой он дает возможности достичь вот ощущения гармонии э, и наслаждаться тем процессом который в вашей жизни проходит никуда не спешить также хочу сказать вам что нужно обратить внимание на 25 число в том плане что в этот день будет квадратура меркурия и урана это может дать момент конфликта с важным для вас человеком. И причем вы можете, например, обидеть, сказать резкое слово, даже этого не заметив. Поэтому важно все-таки быть в этот день в плане общения аккуратнее. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Как видите, февраль очень интересный, позитивный и динамичный месяц. Я желаю вам удачи и до скорых новых встреч. Всем пока-пока! Стрельцы, переходим к вашему прогнозу на февраль месяц. В первую очередь стоит обратить внимание на то, что в первой половине февраля три личные планеты это Меркурий, Венера и Марс, будут находиться в знаке Козерог в вашем секторе финансов. И это, безусловно, создаст серьезный акцент на материальную сторону вашей жизни. Это может быть период, когда вы будете заинтересованы в покупке чего-то, в продаже чего-то, в том, чтобы решить какой-то финансовый вопрос. И это будет решение ситуации, которые давно назревали в вашей жизни, поскольку как раз в начале февраля Меркурий выходит из ретроградного движения. И это создаст серьезный акцент на тех делах которые уже давно присутствуют в вашей жизни но по каким-то причинам не решались также вам стоит обратить внимание на период с первого по шестое число когда ваш управитель юпитер будет в благоприятном аспекте к сильному марсу в вашем секторе финансов это период когда может возникнуть желание купить что-то для дома или решить какой-то вопрос связанный с Опять-таки, приобретением чего-то важного, что создаст ощущение комфорта, то, о чем вы очень долго мечтали. 1 числа будет новолуние в Водолее в соединении с Сатурном. Это новолуние происходит в вашем третьем секторе коммуникации, поездок и обучения. Соединение с Сатурном дает серьезный подход к этим темам. То есть, в принципе, это желание. Фундаментально вот, решить какой-то вопрос, начать что-то, что будет иметь долгосрочную перспективу. Если вы примете решение обучаться в начале февраля, то это будет обучение непростое, но очень эффективное. Если вы, например, примете решение обсудить какой-то вопрос с кем-то из членов вашей семьи, с братом, с сестрой, то это также будет иметь длительные последствия на вашу жизнь то есть в этот период скажем так вы склонны затрагивать те вопросы которые будут иметь на вас длительное влияние водолей это знак который сам по себе любит темы будущего да он за них отвечает А соединение с сатурном дает возможность действительно вот качественно поработать над темой будущего, разработать план, последовательность и э, по э, маленьким шажочкам идти к поставленной цели. С 6 по 14 число будет соединение Меркурия и Плутона в вашем секторе финансов. В этот период может присутствовать небывалый азарт в решении финансовых вопросов, есть большая склонность к риску. Поэтому будьте аккуратнее, не ввязывайтесь в сомнительные операции. Это период, когда есть желание вот все или ничего, пойти в банк то есть вот прям поставить на кону все, что у вас есть. И для многих это действительно шанс выиграть, но учтите, что есть и большой риск прогореть. Поэтому в любом случае я бы не советовала вам как говорится, ложить яйца в одну корзину. То есть старайтесь распределять те ресурсы, которые у вас есть. И не зацикливайтесь, не фокусируйтесь на одном каком-то вопросе, который вам нужно решить. С 4 по 8 число Марс будет в аспекте к Урану. Это может дать неожиданные ситуации в финансах и на работе. Также в этот период нужно следить за питанием поскольку вы можете питаться нерегулярно так как будете чем-то очень заняты вам может попросту не хватать время даже подумать о себе и в этот период действительно будет все развиваться динамично и в целом можно сказать что февраль после разворота меркурия 4 числа дает динамику всем процессам, поскольку планеты движутся вперед и соответственно Февраль подходит для начинаний, но важно, чтобы это были хорошо спланированные действия. 12 числа Плутон будет в гармоничных аспектах к лунным узлам. Плутон, находясь в вашем втором секторе, будет открывать перед вами новые возможности в финансовом плане. Это может быть помощь, которую вы будете получать. Это может быть э, какая-то выплата которая вам полагается это может быть подарок покупка в целом в этот период вы будете ощущать удачу в решении материальных вопросов и вы сможете полагаться не только на себя и свои силы 14 числа меркурий переходит в водолей и будет находиться в этом знаке по 10 марта меркурий в водолея будет вашем третьем доме и это даст вам большое желание общаться обсуждать те вопросы которые назрели это может давать поездки это может давать опять-таки активизацию темы обучения причем это даст поначалу реализацию планов которые были еще в декабре месяце до разворота меркурия которые были еще в январе месяце поэтому э, будет такой эффект что вы сможете воплотить те свои цели и желания Которое не получилось сделать ранее. 16 числа будет полнолуние во Льве, в вашем девятом доме. И это тоже полнолуние, которое даст вам возможность ощутить масштаб, объем. Девятый дом соответствует вашему знаку. И, соответственно, это период, когда будет повышаться ваш авторитет, будет уверенность в том, что вы делаете. Это удача в юридических делах. Это возможность съездить куда-то за границу это возможность решить какой-то бумажный вопрос получить визу например в целом это полнолуние которое расширяет ваши границы дозволенного поэтому в, хотя бы в одном вопросе вы будете ощущать что можете больше чем рассчитывали чем предполагали с 5 по 20 число будет соединение Венеры и марса в вашем секторе финансов это даст огромное желание зарабатывать деньги и тратить их на что-то. Это период, когда вы очень увлечены какой-то финансовой темой, вы с азартом решаете эти вопросы, что-то у вас начинает получаться, и это очень усиливает желание продолжать в этом направлении развиваться. В целом это и для личной жизни хороший период, но очевидно, что даже, скажем так, в отношениях тема финансов будет для вас очень важной. С 10 по 18 число ваш управитель Юпитер будет в аспекте Курану. Это аспект перемен и динамики. Действительно в феврале ваша жизнь будет ускоряться, и вы в середине месяца это очень ярко почувствуете. А Те вещи, к которым вы привыкли, будут меняться. То, что, скажем, очень давно было статичным, это тоже начнет меняться. Будто бы тектонические плиты начинают двигаться. То есть это прям вот период таких качественных и глубоких перемен. С 22 по 25 число Марс и Венера будут в аспекте к вашему правителю Нептуну. Это тоже очень хорошее время для... Дело, к которому вы готовы подходить с душой. Это хороший период для зарабатывания, для покупок. То есть вот очень яркий такой энергообмен у вас присутствует в феврале месяце, когда удача вам сопутствует, когда вы все делаете с энтузиазмом, с радостью. И вот данный аспект даст вам возможность даже расслабиться, куда-то, возможно, вместе поехать с любимым человеком. Так как в принципе соединение Венеры и Марса, как я уже сказала, будет давать вам возможность акцентировать тему личной жизни в этом месяце. Единственный момент, что 25 числа будет квадратура Меркурия и Урана. На этот день лучше не планировать поездки, а также в этот день могут возникать непредсказуемые ситуации на рабочем месте. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Спасибо большое за просмотр. Как видите, февраль прекрасный месяц. Я желаю вам всего самого наилучшего. Будем с вами на связи. Всем пока-пока.